Ох. Свет идеальнейший. Так, что сегодня? О чем поговорим? Ну вот так, нормально. Я, нач... Я сейчас начинаю, а ты подпрашивай. Что подходит. такое правильное? А, Утренняя информация. Доброго. Давай, Давай в столовой, что ли был? Бля, да. Воняет, да? В столовой. Зачем тебе бляшами весят? Я говорю, еще есть жирные, какие-то блины поел, а что тошнит. А, Давай. Да, все, погнали. Друзья, приветствую! Вы снова на канале Сочи ЮДВ Иван Колосов. Илья Шамшин, друзья, вот она, вся грядочка. Подписываемся, ставим лайки, уведомления, колокольчики. Здесь мы комментируем. Да, друзья, сегодня хочется поговорить на тему ипотек. Да, наша излюбленная тема уже, а в частности семейная ипотека, субсидированная, льготная. И, в общем, все плюшки. Ипотека. У, IT... у нас. Да, достаточно много, да. В общем, все плюшки, приколюшки, которые есть сейчас. У банков есть у застройщиков, да, то есть где мы можем с вами качественно зайти с ипотекой, да, и попасть на минимальные расходы по ипотечной сделке, да, и по ипотечной ставке. Собственно, друзья, сейчас хочется вам напомнить, потому что у нас, то что у нас Южный парк дает сейчас 4% ставку годовой по семейной ипотеке, правильно я говорю? Слушай, ну это вообще там да, вот и, прям прелестно. Да, и больше хочу сказать, это единственный застройщик, единственный комплекс, где можно взять э, семейную ипотеку по 4 процента на да, на Без надорожания, без, э, да, без наценок, без э, ну, в общем, без ничего заходишь, забираешь. Друзья мои, что такое 4 процента на сегодняшний день? Это смерть. Это да. Ну то есть это даже это когда ты э, делаешь платежи даже особо не чувствуешь, какой-то ну, даже ну, в, давай, в, в, знаешь, боли и страданий а, нет. кому-нибудь приведем в пример, даже если это будет, возьмем а, 45-46 квадратных метров с ценой за 15 миллионов рублей на высоком этаже, платеж у вас будет ну, Там не высокий, 50... средний этаж получается 15% первый взнос. Да, и платеж платеж 50, у вас 50 рублей будет. 50-52 тысячи рублей, друзья мои, но это действительно тот случай, когда лучше платить за ипотеку, да, за свою квартиру, чем тусоваться на аренде. Опять же, что такое 4%? Друзья мои, здесь я какого-то смысла не вижу выплачивать раньше ипотеку, но если как бы не жмет, я думаю, и смысла ее раньше платить нет. Правильно? Можно сейчас просто приобрести... И если не хотите досрочно ее гасить, сделать там ремонт, ключи получаете уже в этом году весной, и сдаете ее, она будет сама себя полностью окупать. Вот сейчас вопрос, сама да? да, люди сидят и смотрят, собственно, кто проходит под семейную ипотеку. Друзья мои, поверьте мне на слово, вас таких много, я знаю, что вы сидите, смотрите дом у себя в регионе и скорее всего, вы подходите под эту программу. Самое простое, вот самое простое, это два ребенка, Несовершеннолетних, все, но вот проще она и быть не может, просто два ребенка несовершеннолетних, даже если ему уже 17 с половиной годиков, да, там, если уже парень там, или девочка, уже взрослые, относительно взрослые, а, мы тоже с вами проходим под семейную ипотеку, либо ребеночек, который родился м -м, после восемнадцатого года, могу чуть ошибаться, там либо 17 либо 18 но по-моему все-таки после восемнадцатого, друзья мои. Ну а... который вылупился вот недавно, да? Ну как недавно, уже 5 лет почти прошло, ну не 5 там года 4 там. Но, тем не менее, друзья мои, но ну, я знаю точно, что таких много, у кого э, есть двое детей несовершеннолетних, и вы, э, так сказать, с кайфом проходите э, под семейную ипотеку. И, что я могу сказать, ранее таких условий не было. И Сочи сейчас, ну, не Сочи, а э, застройщики, некоторые застройщики показывают классные программы, собственно, для приобретения. И, опять же, даже если коснуться того же Южного парка, друзья мои, стоимость по некоторым позициям, вот именно по некоторым, очень даже радует. Ну, знаешь, как это, многие, бывают сравнивают Южный парк и пошли искать в каких-то недозавершенных ФЗшках семейную ипотеку, но, друзья, вы там ее не найдете. А, ну, Слушай, ну... Где ну, у нас не, пошли, не искать? Здесь... пошли искать? Пошли искать во фруктах. Нет там такого... По фруктам нельзя будет провести семейную ипотеку, только по одной простой причине, там нет позиции напрямую у застройщика, она нужна позиция напрямую от застройщика. Кстати, где еще пройдет семейная ипотека? В Сочи парке пройдет? Пройдет. Сочи парк кислород. Кислород, флора -летний. флора летний, да. То есть у нас по большому счету вот Южный парк, э Сочи, парк, кислород, флора летний. Каравелла, Португалия. Каравелла, да. То есть у нас по всему большому Сочи всего лишь 6 объектов, которые проходят под семейную ипотеку. Да, Альпийский квартал уже. Альпийский сдан. квартал нет, нет, нет. Алее парк уже сдан. Да, а, парк все парк уже все, да, ушел паровозик. Все остальные комплексы они уже просто сданы. В стройке у нас. Ну, и опять же, да, нет. вот мы начинаем, начинаем ковыряться, да, вот в этих ФЗшках, ну, я думаю, что вы знаете наше мнение насчет летнего и флоры, да, как бы к стройке вопросов нет, есть вопросы именно к локации, да, как бы для нас она... Наверное, до сих пор непонятная. Вот. Но ну, опять же, здесь э, на любитель, да кому-то нравится, кому-то не нравится, но мы говорим свое личное мнение. Э, если мы перемещаемся ближе уже к центру Сочи, у нас получается, что у нас Сочи парк, э, кислород. Ну опять же, то есть из двух позиций, лично я бы выбрал кислород. Э, ранее об этом говорили, причем неоднократно, я вообще об этом говорю всегда и не стесняюсь, я бы выбрал кислород. Ну и что у нас дальше? Кровелла, да, каравелла, Ну Кровелла это все-таки для какого-то летнего отдыха, для собственного отдыха, для э, сдачи в аренду для на летний период, да. То есть Слушай, ну там проверить. огромный комплекс такой, но он в основном сдается, большинство. ну летом как там... из пулемета. Летом да. там просто бабки сыпятся вот так вот, ты просто кричишь, остановись, все, хватит, хватит, они просто сыпят. Да вот я говорю, у нас там баннер висел, Звонит мужик и знаешь, что говорит? Сдаете квартиру? Я говорю, ну как бы нет, не сдаю, она в бетоне, на продаже. Я говорю, ну, как бы могу тебе сдать? Он мне говорит, сколько? Черновую. Я говорю, Тысяча сотки И такое молчание. Я думаю, думаю, знаешь, если я ему сказал бы 700 за сотки он бы скорее всего согласился. Да, действительно, каравелла сдается как с пулемета. Летом просто там какое-то безумие творится. Друзья мои, но опять же, если вернуться в центральный Сочи, у нас только, ну, по сути, только Южный парк. И э, Южный парк на сегодняшний день, это, знаете, такая позиция, которая закрывает все ваши э, потребности. То есть, это для жизни подходит подходит для сдачи в аренду подходит, ну больше наверное на долгий срок идеально подходит, на перепродажу подходит, подходит для жизни подходит, под, подходит локация классная, классная транспортная развязка, ну то есть на сегодняшний день опять же зная все позиции от застройщиков, ну Южный парк дает какие-то хорошие возможности и хорошую условия. Да, друзья, вот за возможности вы не забывайте иметь в виду, что комплексы, они уже вот-вот скоро практически на предсдаче. Летом сдаются. Летом сдаются и вот эти возможности зайти по 4%. Где такое, когда было в Сочи по 4%? И когда, вот, да, никогда на весь не было. период времени, но нет в практике и на опыте, чтобы какой-то комплекс просто можно было по 4% годовых зайти. Бизнес-класс комплекс, который в центре Сочи, на равнине, жить спокойно и платеж не напрягает. Поэтому этот, как бы, эта возможность она потихонечку уходит от вас и нужно принимать решение молниеносно, быстро. Как говорится, в Сочи долго думать это дорого. Да, Друзья, хочу напомнить для тех, кто не помнит или не знает. Сочи парк, когда стартовал, да, то есть федеральная стройка, да, искрового счета, все как вы любите, стопроцентная безопасность, надежный застройщик. Вот Сочи Парк, когда стартовал... Позиция застройщика по договору долевого участия э, мы продавали под обычную ипотечную ставку. Ну, то есть, такие э, условия были застройщика. сейчас, да. А почему мы э, газуем за Южный парк? Здесь, понимаете, нам, по сути, разницы нет, какой комплекс продавать, да. То есть, мы работаем со всем городом Сочи, со всеми застройщиками. Но на сегодняшний день э, эта позиция, которая уже, можно сказать, растворяется, да, потому что до лета осталось у вот другой подать и летом, ну, просто не будет такой возможности, вы один хрен купить эту квартиру, но ну, уже там под обычную ставку. Но То, что касается семейной, блин, ну 4%. И мы э, делали расчеты, да, неоднократно по той или иной квартире. Ну, честно сказать, платежи, ну, какие-то смешные, да. И самое интересное, что здесь удорожания нет у тебя ипотека на весь срок, да, 4%, ну, кайф какой-то. Я есть... бы взял бы, даже, вот, знаешь, вот, даже не гостил бы, вот, вот просто вот какие-то платежи бы делал и делал. Слушай, но есть разница, приобрести или 50 тысяч рублей ежемесячный платеж будет, или 150 ежемесячный платеж. Ну, как бы 150 нагрузка уже немаленькая. Да, и... Но если... ты понимаешь, что это бизнес-класс, равнина, премиальная отделка, качество, вот-вот уже срок и... сдачи. И речь идет о квартире не 18 метров, не 20 и даже не 30. Друзья мои, 45 квадратных метров 45, по сочинским меркам это уже как бы, ну уже до хрена, да, это так... когда полквартир можно э, себе оставить, а полквартиры сдать и еще на две поделить, но при этом вы не забывайте 45 квадратов, правильной квадратной планировки, 4 да, световых да, точки, два балкона, балконы э, на одну сторону, на другую, и они достаточно широкие, они не вытянуты на балконе можно установить какую-то там свою мебель ротанговую, да, выходить по утрам, по вечерам кофе пить, и своя приватная закрытая территория, зеленая, в общем, под семейную ипотеку Что можно рассмотреть для жизни от для себя да Но это только Южный парк Ну да, друзья мои, то что касается Других Плюшек, приколюшек от застройщика И от банков да, по Южному парку Хочется следующий момент подчеркнуть Там есть субсидия От застройщика, тоже 4% Но на 2 года Платеж такой же Как под семейную, но в течение двух лет Друзья мои, это прям вот реальный mm. рабочий кейс, те, кто хочет зайти на перепродажу, да, и какую-то денежку заработать. Но ну, на... ну, когда ты заходишь, слушай, ну, когда ты заходишь на 4 процента, там, условно, на 2 года, ну, тоже платежи маленькие, они тебя особо не напрягают, э, там, на да. через полтора начинаешь скидывать, через, ну, условно, да, через да, 2, 2 да. продал. Да, я тебе просто перебью, mm. у многих, наверное, вопрос, а как это на 2 года, что будет потом? 2 года у вас субсидированная, да, ровно да. через два года обычная меняется ставка. обычная ставка 11-12%, вы его начинаете платить допустим, не 50 тысяч рублей, а 150 тысяч рублей. Ну, там не 150, где-то 110, наверное. Ну, в зависимости 100... от платежа, в зависимости там, да, там, от банковских там... средств, от суммы. Да, от то есть суммы. от тела, кредита это все зависит, друзья мои. Но, опять же, хочется сказать то, что, ну, на сегодняшний день это самая какая-то выгодная позиция. Опять же, если мы с вами рассматриваем в ипотеку, а ипотечность сделок у нас э, статистика показывает то, что достаточно много. Поэтому, пока есть возможность, вот пока есть, заберите, заберите позицию, неважно под семейную или под Субсидию заберите, вот пройдет э, год-полтора-два, увидите, как цены Послушайте, покинутся. Цена входа, качество и расположение, ну как бы одни плюсы. Да, еще важный момент, друзья мои, вот здесь, внимание, да, вот, э, вот здесь, прям запоминаете информацию. У Южного парка 4 корпуса, то есть полноценный комплекс, да, 4 корпуса. И на эти четыре корпуса всего лишь, вот здесь внимание, всего лишь 660 квартир. Там 663, по-моему, ну, да, там 663 квартиры на 4 а, корпуса, друзья мои, это действительно мало, и а, главная особенность, Южный парк в свое время покупали люди для личного м, использования, для личного отдыха, для переезда, для жизни Там и так сидит далее. конечный покупатель, да, и парковочных мест предостаточно, на весь комплекс ровно. 50 процентов парковочных мест. Это... Да, то что я сейчас обозначил, да, вот этот низкий квартирный фонд, маленький квартирный фонд, это нам с вами дает что нам это дает? Низкую конкуренцию на дальнейшей реализации. Понятно, что там будут перепродажи, как и в любом другом комплексе, это все очевидно, все понятно. Это норма для любого комплекса, для любого города, это нормально, но в Южном парке будут небольшие количества перепродаж и за Код полтора-два, они все растворятся, поэтому пока есть возможность, лучше забрать. Ну и нужно понимать, где находится территориально, равнина, концепция. В общем, друзья, ждем ваши комментарии максимально больше по этому комплексу, задавайте вопросы, ставьте лайки, ну и мы переключаемся на следующий наш видеообзор. Всем пока.